Все. Все, работаем? Здравствуйте! Сегодня у нас 18 июля 2017 -го года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальч, со мной Андрей в студии. У нас прямой эфир. Вещаем мы из... этого, Из разлива, да? из разлива. Вот пишет, Мальцев ликвидирован, неправда. У нас задержки в связи с тем, что в разливе интернет немножко брахлит, тут у нас несогласованность получилась, и поэтому мы даже на 20 минут задержали. Это, конечно, непозволительно, но я прошу прощения. До новой исторической эпохи осталось 109 дней. Вот письма нам пишут, э, так... Э, так, так, вот, а, ну это мы так отдельные тут письма, которые мы передадим нашим соратникам в Питере. Вот человек просит помощи. И несколько еще людей. Так, значит, вот Кармишин написал письмо, да, о том, что я неправ оказался. По поводу он написал.. Матерное слово «Как дорого билет на футбол больше 100 долларов на Западе». Ну, на виднее, ну, там, наверное, в своей Швеции на футбол ходит <coughs> больше 100 долларов. Значит, я ошибся, говоря, что 20 долларов в Москве – это дофига. Да? И... Так, вот тут споры различные. И нужно обязательно объявление сделать, вот Эмиль нам написал, что пишет, нам согласовали проведение марша 23 июля в 13.00 от Пушкинской до Сахарова за свободный интернет, это парнас имеется ввиду, и поэтому всех просим поддержать, прям отдельное, может быть, видеообращение вырежьте и запустите о том, что надо идти на любые разрешенные, неразрешенные акции. Но тем более акция за свободный интернет ⁇ это акция против путинской тирании. Поэтому давайте посмотрим, сколько выйдет на марш. Я думаю, что это будет нормальное количество людей. Каждый, Андрюш, каждый эфир. Надо И в начале нам говорить, и в конце обязательно говорить. По поводу 23 июля в 13 часов на Пушкинской собираются и идут до Сахарова за свободный интернет. Марш разрешен. Власти Москвы два или три раза запрещали, но вот наконец разрешили. А тут еще одна новость по поводу нашего соратника, который был... Баллотируется для сбора подписей в Удмурте, он баллотируется по списку от Парнаса, да. и он находится в первой тройке кандидатов. И еще он идет от партии националистов и партия движения «Артподготовка». Зовут его Андрей Кунаев. Да, вы его видели в нашей программе, в Краповом берете. В общем, приличный человек, мы просим поддержать. Да, и вот, вот в Удмурской республике требуются волонтеры в любой точке Удмуртии. И если такие есть, то... Просят позвонить Руслану Тимуршину по телефону 8 904 245 58 28, если вот у вас есть возможность чем-то помочь или быть волонтерами. Да. Сегодня был там последнее слово, да, прокурор. Вернее, не последнее слово, а, в общем-то, прокурор выступал, да, с последней <с <Physics> речью по делу Зимовца. Станислав Зимовец, это наш товарищ. 20 числа будет у него оглашение приговора, да? <с earthquakes> Когда суд? Ну, ты посмотри, у тебя же есть во сколько, где? Тверской суд 20 э -э июля, ну, посмотри, точно дату в 11 часов. У Станислава будет оглашение приговора, его значит, хотят на 4 года посадить. Он наш соратник, вот он собственной персоной, хорошо выглядит, кстати. Вот, вот он в Лохина, значит он ветеран Чеченской войны его привлекают к уголовной ответственности за то что якобы он бросил камень да, как это христос кто сам без греха пусть он первый бросит меня камень куда то там в толпу полицейских и камень якобы попал в полицейское на самом деле ничего этого не было никаких доказательств по делу нет изначально когда его задержали, задерживали очень жестко, поместили в блок на бутырке, в котором содержится лица, которым может быть приговор в виде пожизненного заключения. То есть он в таком месте содержался и в общем-то... Ведет он себя очень достойно, геройский ведет. Ну вот, значит, три года лишения свободы прокурор требует. И посмотрим, что из этого будет. Что? Пока нет ну тебе Володя, Володя сбросил же информацию. Так, вот график такой в «Медузе» сегодня обнаружился по поводу э, того, что посадки э, за преступление против государства, есть вот видите такая вот формулировка преступления против государства. Я и не знал даже как юрист что что можно против государства преступление <сélок> совершать. <сélок> так вот э, э, значит оказалось, что количество Приговоров с 2003 года увеличилось не просто кратно, а в 28 раз. То есть в 2003 году вынесен 21 приговор, в 2016 Вынесено 588, соответственно, в 17 захотят еще больше. Почему? Потому что этот график должен расти. Это обычная такая ментовская форма. График должен расти. Да, вот по поводу Зимовца. Это будет Тверской районный суд. 20, города Москвы. Да, города Москвы. 20 июля в 11 часов 30 минут. Да, мы все правильно утра. сказали. Ну, надо прийти к 11. В 11.30 надо прийти к 11, поддержать... 20 числа, то есть послезавтра, просим всех наших соратников, придите, поддержите Стаса. Ему нужна помощь, и в том числе и финансовая помощь нужна. Мы все передадим, так что надо, надо скинуться и поддержать человека, который, в общем-то, не совершал никакого преступления. 26 числа, может быть, вел себя более бойко, чем все остальные. Может быть, если бы все остальные так же себя вели, может быть, сейчас и не сидел бы я здесь за бугром. А Путин бы не сидел в Кремле, да? Да. <coughs> вот по поводу Марка. У нас да, тоже скажем, есть Информация. Там... Марк написал через. Ну, Марку тоже нужна помощь, в том числе показателя. да и финансовая там. Мы тогда разместим, наверное, где-то на наших сайтах счет для помощи Марку. То да. есть, если Стасу, то присылайте нам с пометкой, что это Станиславу деньги на... Ну, ну то есть, Станиславу Зимовцу напишите и все, там разберемся. А Марку, да. значит, можно присылать на счет, да. указать, что Марку Гальперину, а можно на его счет? Да, у него есть два платежных реквизита, один на PayPal, PayPal адрес не, но будет это... внизу да, в Да, не важно, видео. где мы на, на. Ты скажи, где будет и люди посмотрят. Да, все будет в описании под видео да, и на основной на основном сайте пятое одиннадцатое две тысячи Суд взыскал с Навального офицерова 2 миллиона рублей по иску Киров леса. Вот все время я читаю криволес. Вот этот вот, потому что ну криво все там. Прям очень криво, да. И не только с Навального офицерова, но и давшего на них показания Апалево, да. Вот. И значит, я понимаю, так что хотели взыскать 16 миллионов. Но видите, какой у нас добрый суд. Взыскал 2 миллиона. Главный. За что? За что? Ни за что. У Леши ни за что сидит брат. Сам он ни за что осужден. И, кроме всего прочего, еще ни за что хотят деньги взыскать. Ну что, бывает такое. Я думаю, что, конечно, ответочка придет. Потом 100% однозначно. То есть, если кто-то думает, что такие вещи не забудутся, ну, не, то есть, забудутся, но ну, не забудутся. Если кто-то думает, проскочит, ну не проскочишь. Ну, ну это же не седьмой год. От момента 1937 -го года да, до 1991, -го, сколько времени прошло. Поэтому люди проскочили. А ты не проскочишь, потому что сейчас время очень короткое. И будь добр, себе там на ус намотай, что тебе... Я имею в виду того, кто принимает такие решения, Понимаешь? и по существу их принимает, и формально, потому что те люди, которые принимают по существу такие решения, и те, которые затверждают их формально там в судах, это разные люди. Я далек от мысли, что судья взял это все, он там 10 раз посоветовался, позвонил, но какая разница, и те, и другие и там... Окажется, на Индигирке и Колыме это однозначно. И вот спасибо еще Алексею за то, что он поддержал мою семью. Он э, у себя в Твиттере выложил, что мою жену задерживали в аэропорту. И написал, что за скотство лезть к родственникам. Это точно. Ну тут... Он лучше других, это знаете, я говорю, у него брат сидит в одиночной камере. Поэтому привет Алексею, большое спасибо за поддержку. Ну, привет моему... Сокамернику, Роме да, Рубанову, с которым, который президентом является, директором, вернее, ФБ, фонда ФБК. борьбы да, ФБК. Так что, Ром, привет, и, в общем-то, я думаю, встретимся в более приличной обстановке, чем камера а вот кандидат губернатора Свердловской области от партии Яблоко, глава Петербурга Евгений Ройзман заявил о прекращении собственной кампании на выборы главы региона. Ну, я так понял, что прекратил бы он не прекратил. Бы это не имеет значения, то есть его фактически прекратили. То есть э, избирательно э, э, комиссия стала вставлять палки в колеса немыслимые. Там же фильтр, там нужно собирать какие-то эти подписи с местного самоуправления, да, и вот э, в результате он вышел из гонки, потому что, как вот тут э, пишет Эл Памфилова, на прошлой неделе ЦИК России разъяснил яблоку недочеты допущенной партии при выдвижении кандидатов губернаторы в губернаторы Свердловской области и так далее. Какие недочеты? О чем речь? Человек вот этот может идти фактически в губернатора. Но есть какие-то там, он судимый, там, редимый, там, какие-то есть обстоятельства, которые не допускают. Нет таких обстоятельств. Так с какой стати он у кого-то должен брать какие-то подписи, как какой-то фильтр, вообще о чем вы говорите? Какие нахрен фильтры? Как будет сидеть в тюрьме, мы в одно место вам фильтр поставим, что там воздух Нормальный был рядом у сокамерников, и все, и потом не жалуйтесь, просто, просто жесть какая-то, то есть, если они еще Ройзмана катапультировали, представляешь, до какой степени страх режима перед оппозицией дошел, то есть, просто вообще, ну, никого, ни при каких обстоятельствах, на пушечный выстрел, всех под плинтус, да, всех под плинтус. А в Москве, в третью годовщину падения малазийского Боинга на Донбассе гражданские активисты символично запустили бумажные самолетики с Большого Москворецкого моста, то бишь с Немцова моста. Да, с Немцова моста пустили, значит, вот эти галки. Да, вчера мы забыли сказать, что три года, ну, мы, в общем-то, упустили эту дату. Как-то, наверное, это особенность человеческой памяти такая, да, как Психиатры и психологи говорят, что страшные моменты своей жизни человек стремится забыть. То есть, как-то их засунуть. Вот для меня падение, конечно, и избитый вот этот Боинг, это самый, ну, один из самых страшных моментов в жизни. Потому что ну, я еще в конце июня, когда было сообщение о том, что захватили буки эти, я помню... Да я уже рассказывал это, да это и, и до, собственно, падения Боинга был. То есть я позвонил Эдику, это два часа ночи было, и сказал, чувак, я, я все понял, они хотят сбить гражданский самолет буком. И мы стали активно, вот 2 числа официально обратились к Порошенко, просили закрыть воздушное пространство, 5 числа было заявление о том, что июля воздушное пространство закрыто, мы очень обрадовались, там 11 числа еще в Твиттере отписались по-всякому там, а потом каким-то образом открыли воздушное пространство и Боинг этот малазийский был сбит. И вот когда я понял, то есть когда мне начали писать, я, я работал, сидел за компьютером, мне начали писать в Твиттере о том, что вот Мальцев, ты говорил, что собьют Боинг, вот его сбили там. Ну, не Боинг, а гражданский самолет. И сбили малазийский Боинг. Я думаю, а был малазийский Боинг, ну, который пропал без вести до этого. И я подумал, что-то речь об этом как-то даже не связала. Когда я понял, что произошло, то это было жуткое состояние. То есть, это один из самых страшных дней в моей жизни. Поэтому... Для меня какая-то личная трагедия, причем я считаю, что это как бы ответка за такое поведение относительно Путина да? Голландии, поскольку там с Нидерландов самое большое количество людей погибло, да? И они очень в жопу целовали Вову, там дочу его привечали, такие там молодцы, да, были. И, в общем-то, я думаю, что это такое вот наказание Божие им за это. Ну, хотя пострадали невинные люди. В чате не ругайтесь, это неэффективно пишут там вот в чате, я сейчас читаю. А вот СПЧ принял жалобу... Значит, Варе Карауловой. Очень жалко мне эту девушку. Всегда мы пытались как-то повлиять на ее судьбу. И Бадамшин у нее адвокатом был, В общем-то, все нормально. И не повезло, что сразу они пошли на поводу, родителей у ФСБшников, да? И как бы дали признательные показания. И звук убери признательные показания дали и в общем для суда для российского это все это мать всех доказательств, а царица доказательств Признание. А вот Следственный комитет взял подписку о неразглашении с отца погибшего в Балашихе мальчика. Ну, про того мальчика, которого писали, что он там в безобразном пьяном виде попал под колеса, да. И вот такой вопрос мне все время задают: а как же вот не давать подписку? Мы каждый день об этом, об этом говорим. Да никак не давать. Статья 51, идите в жопу. Вам нужна подписка, менты. А мне она не нужна, и все. То есть, если там будут адвокаты рассказывать, что они сейчас пригласят кучу понятых, да хоть всех понятых со всего мира они соберут, это ты подписываешься. Ты даешь обязательство, о неразглашении. Как может обязательство кто-то за тебя подписать? Ну что же, вы, чем вы думаете, зачем подписывать? Ни в коем случае. Для чего подписывают всякие фигули на неразглашение? Это способ ограничить вашу защиту. Это способ ограничить э, возможность апеллировать к народу, когда э, там над, над вами по-всякому надругались. Просто вот все, что угодно сделали, просто в лицо вам наплевали, а вы не можете никому обратиться, потому что вы дали странную подписку. Зачем вы ее даете? Вы понимаете, это одна из форм защиты, одна из форм защиты, Возможность апеллировать, обратиться к людям, к народу. Это одна из форм защиты всегда. Как вот в Древнем Риме, ну гер Рим там, Орел, и внизу, если вы видели аббревиатуры, ЭСПКЮР, что это значит? Это значит «во имя Сената и народа Рима». И обращение к народу – это одна из форм защиты Начиная там с римских, даже с греческих времен и кончая современностью, ну как же вы через СМИ можете обратиться к людям и так далее, и это имеет очень серьезное значение, очень серьезно. Кроме всего прочего, вы можете посоветоваться по поводу вашего дела с кем угодно, если вы дали подписку, вы можете советоваться только с адвокатом, который вам как правило назначили эти же менты. А если вы никакой подписки никому не давали, мы вы можете с любым человеком и это тоже форма защиты. Зачем ограничивать самому себе? Они не имеют права ограничивать форму защиты. Ну вот они придумали вот такую вот через жопу лобзиком фигню, чтобы ограничить вас в защите, в защите ваших интересов, даже если вы э, в данном случае не обвиняемый, потерпевший, да? Ужасно, это страшно вообще мне. Прям дико. Особенно дико, что люди ведутся на это. В Ростове украинец пристанет перед судом по делу о подготовке теракта. И это вот чисто ФСБшная провокация, прям КГБшная, в самой говенной форме. Вот смотрите, я просто прочитаю, чтобы, чтобы это официально, я там не был. Я не знаю, что там произошло, но это официальная версия. По версии органов предварительного расследования, значит, Сизанович... И неустановленное следствием лицо, блять, опять, как вот в деле Лимонова, когда автомат продал неустановленное лицо за тысячу рублей, да, за тысячу рублей автомат. Мальчику, который покатался с автоматом по всей России, Лимонов сел на три года. И здесь не неустановленное, такое же неустановленное лицо, возможно, это же. В апреле 2014 года в Киеве. Значит, создали организованную группу, вступив в преступный сговор для совершения взрывов на террористических как на территории Украины РФ, неустановленное лицо осуществляло руководство, а под за ночь соврал информацию об объектах транспортной структуры, а также обладая специальными познаниями в области взрывотехники, изготовлял различные взрывные устройства. Все. Понимаешь, есть неустановленное лицо, которое человек просто подставил, и все, под монастырь. И я даже и не удивлюсь, если узнаю, что неустановленное лицо служит где-нибудь в московской или в какой-то губухе, в каком-то серьезном офицерском звании. В общем-то, это классическое. Мы неоднократно видели ситуации, когда сидят двое в погонах и пишут под копирку ну, не до, донесения да, да. на тех людей, которых взяли за какие-нибудь прогулки на улице, к примеру. Ну, надо же что-то составить. Вот они как бы как в лице потерпевших или в лице там свидетелей каких-то пишут на всех подряд. Хотя они нигде не были, они вообще не выходили из этого. Отделение полиции <смех> <смех> ни разу, может быть, за этот день даже. За, за этот ну, день. вообще, это страшно, то, что происходит. Вот прокуратура назвала незаконным арест экс-директора гоголь центра Малобродского то есть чувак сколько месяц отсидел да оказывается незаконно отсидел а теперь СК возбудила новое дело против экс-директора то есть они там между собой бьются прокуроры со следствием а у холопов чубы трещат в общем нормально да? человек разрывает одни за руки тащат другие за ноги в общем все нормально жесть конечно крыша офисного здания обрушилась в Москве да, вообще, над Москвой вся крыша уже давно обрушилась. И на Новом Арвате произошел пожар в доме книжки. Я так понимаю, что это ближнее к Садовому кольцу здание. Дом 17. Дом 17, да. Вот. И женщина... Ну, давай я эти новости быстро пробегу. Тогда женщина переехала выпавшую из машины двухлетнюю дочь. Очень часто это случается. Страшная такая История, я помню, в советский период рассказывали страшную такую историю, в 70-е годы, о том, что Пугачева задавила, или в 80-е свою дочь задавила. Это вот, вот таким же образом, но, ну, слава богу, это сказка оказалась. Смолянка зарезала знакомого за то, что он шлепнул ее по бедру. Вот так, представляешь, шлепнул по попе, получил нож, нож же. Замначальника полиции Лобни задержали за взятку в 1 миллион рублей. Ну, такая нормальная взятка по чину брал. Замначальник, ну, миллион там, начальники миллиардами берут, да. А этот миллион. По чину брал. Вот. В Волгограде прищена деятельность ОПГ. А, ну, я, я думаю, комментировать эту Лобню -то, смысла нет. То есть кому-то это место понадобилось, чувака подставили и все. Ну, какие-то ФСБшники или кто-то там, кто покруче. А поскольку там по миллиону берут, ну, почему бы сейчас не поставить своего. Да, этого сейчас посадят, своего поставят. Да, вот в Волгограде пересечена деятельность ОПГ, занимающаяся, занимающаяся браконьерством. То есть, такой. Я так понимаю, что какие-то люди кормились на Волге, ловили рыбу. Все, их повязали ловили, посадили, а то, что там у волжских губернаторов, прям вот по Волге, если считать, да, у каждого свой флот, и вытраливают вообще все, просто тралами, ну, это нормально, они там, у них бумажки какие-то, там лицензии, там все в порядке, да, и когда приходишь на базар там в Саратове в период когда рыба мечты икру, там вся рыба продается с икрой. Откуда взяли этого ТОПГ? Нет, это, вот ОПГ Не, это сейнеры, которые которыми э -э, руководят там саратовские всякие ушлепки, да, которые сидят в органах государственной власти. А в Рыбинске 15-летняя девушка избила и ограбила свою сверстницу. Ну, классическая форма, <свеческая> в общем, девушки... Сейчас дерутся, грабят и, и все такое прочее. А в акватории Двины в Архангельске разлили нефтепродукты. А в Саратове разыскивается убежавший с места аварии голый водитель. Я не удивляюсь. есть голый человек, попадает в аварию. Ну что ему делать, бежать только. Ну если он черт то не успел одеться, вышел из дома. Раз машина, сел машина поехал, но вот, а, в, а, значит, где это было сейчас, сейчас, сейчас, в, в Омске, но у нас всегда, вот, Саратов, почему-то мы не граничим с Омском, это разные, так сказать, вообще места, да, там, Омск за Уралом находится, да, и Саратов перед Волгой, с этой стороны, справа, поэтому, в общем-то, расстояние, наверное, там, до Омска сколько? Ну, две с половиной Больше, наверное. Нет, две семьсот, наверное, есть. Так вот, при этом у нас очень похожие вообще все. Дороги похожие, новости всегда похожие. С Омском, я не знаю, наверное, побратимы города. У нас вот ямы больше, чем в Омске, но зато там машина глубже провалилась, чем у нас. У нас она на пару метров проваливается, а в Омске последний раз ее видели на глубине 28 метров, когда она нырнула, потом и, в общем с концами. Ну, хорошо, человек вылез. Так вот, забирать машину пьяного... Омича приехал нетрезвый эвакуаторщик. Это вот, видишь, мы, тут, мы все время соревнуемся. У нас голый водитель убежал, а тут вот э, пьяный эвакуаторщик приехал. И я помню, когда у нас пьяного взяли мента, э, гаишника, то там э, столкнулись между собой пьяные менты. Двое. То есть там все время как-то у них более серьезной с точки зрения книги рекордов Гиннеса, рекорд у нас так массово, а у них более вот круто, что, что ли, так. Законопроект об удалении информации из соцсетей одобрен комитетом Госдума. Ну, в первом чтении, правда, я думаю, что они будут и во втором, и в третьем. То есть, таким образом, значит, если кто-то обратился из вот таких депутатиков, то сразу будут должны из соцсетей все удалять. Ну, хрен им в дикое рыло, конечно. Ничего этого они не увидят. обратно. Пусть они к Цукербергу сходят там, с, его, с его Фейсбуком, да, или в Твиттер зайдут, там скажут, давайте удаляйте. Им там удалят, я думаю, все зубы просто вначале, а потом и гениталии. Ну, вот. А, Володин Оценил потери Российской Федерации от отсутствия регулирования интернет-торговли. Да, как помнишь, Безенчук говорил, одних убытков сколько несем, туда его в качель. Да? Представляешь, так сидит славой, думает, блин, что же делать-то? 100 миллиардов рублей в год рассказывает мимо кассы, проходит, ой, и они думают, что... Если сейчас будут взимать с интернет-торговли, то она будет такой же интенсивной. Ну, люди найдут другие пути славы. То есть, тогда будет контрабанды больше. Сейчас контрабанды меньше. То есть, знаешь, как это называется а? с точки зрения криминологии, которую я, так сказать, иногда пред представляю? А? Вот закон этот абсолютно криминальный. Криминализующий, вот который он предлагает принять, это криминализующий закон. Количество посаженных людей увеличится. Вот надо взять вот эту псевдо цифру 100 миллиардов и посмотреть, насколько важно получить 100 миллиардов при условии, что ты получаешь еще вот столько посаженных. Там я не знаю, 100 тысяч, я не знаю, 50 тысяч. Тех, которых придется посадить за контрабанду. Зачем? Это того стоит взвести. Даже вот эти вот товарищи, они и то могут взвестить. Но у них что-то мозг совсем не работает. Так где не хочется, блядь, прям вообще. Ужас. Любыми путями. Любыми путями. Вот Путин на весоводе Макс 2017 купил членам правительства мороженое. Членом купил. Членом купил мороженое. Да. Купил Путин мороженое, дал лизнуть им, да? Ну, а как же он такой папой себя чувствует такой? Всем мороженого! все мороженые, Они такие, Владимир Владимирович, какой вы молодец! Спасибо за мороженое! Каждый подходит, прежде чем лизнуть мороженое, лежит ему жопу. Так классно, наверное, ему... Я вообще охреневаю. Вот. А Рогозин отказался от мороженого, то есть не захотел лизнуть Путину, отказался от мороженого, говорит, надо беречь фигуру. Я думаю, что Путин ему это запомнить надолго, то, что он отказался от мороженого, И это не нужно было отказ, Может, было его втихаря выкинуть, конечно, но отказываться было нельзя. Ну, ходят же такие версии, что его там э, в своих узких кругах называют папой. Нет, понятно. Я помню это... Когда я товарищу одному, который очень хорошо дружит э, с э, комендантами Кремля, там со всякими, кто там эти, э, э, полк этот, он сам служил в полку вот, кремлевском, ну и там всех знает, всех офицеров, там генералов и так далее. И что-то я стал говорить про яхту «Олимпия». Это год, наверное, шестой еще был, э, который в Сочи стоит, который Абрамович Путину подарил. И он начал рвать на себя рубах, что нет, что вот хороший, что он ни у кого ничего не украл. Ну и я говорю, ну ты же знаешь там людей-то этих всех. Я говорю, вот тебе правительственные связи, телефон. Снимай трубку, звони кому-то из своих, спрашивай. Он сейчас! Раз там набирает их, там привет, привет! там что Говорит, а что хотел спросить? Яхта Олимпия, которая в Сочи, она кому принадлежит? Папе! Ну хорошо, я понял, давай пока. Ну так это было. Так что да, так его и называют, папа. Путин заявил, госкомпании должны отдавать предпочтение авиатехнике. Как в этом, Васи, папик, помнишь? То есть лицо мужского пола, не отличающееся интеллектом, папик. Да, а вот предпочтение авиатехники, явно он интеллектом не отличается, если он такие вещи говорит, потому что он хочет своих закадычных там э, этих Ковальчуков, который на бомбардье летает до да, ротенбергов Помнишь, они там столкнулись как раз ковальчук с кем-то с кем же ковальчук погуглить столкнулся на бомбардье в этом в Пулково. кадырова который летает на 320 аэробусе да ну и так далее, то есть всех, всех этих ребят он хочет посадить на российские самолеты, на суперджеты, наверное, я думаю, я думаю что они не сядут, они жить, во-первых, хотят, во-вторых, они долго хотят, они хотят всех нас пережить, поэтому такие самолеты, они точно не сядут. Да, напоминаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Uh, смотрите пишут на прикос... клоуна тянешь Ну да, я тяну на Вову Все время, тяну на Вову Тяну на клоуна Так Вот еще Путин заявил, что Россия является одним из лидеров В авиакосмической сфере Где? Вообще, где? Каким лидером? О чем речь? Да, на словах. Бразилия! Бразилия с точки зрения авиации при помощи своих браеров об, обскакала Россия уже десяток раз, уже в десять раз обскакала. Я уж не говорю про других, да, там я не говорю, там как, какие нафиг там Европы со всякими там аэробусами, еврокоптерами или американцы там со всеми вообще, с таким набором всего, что просто рот от удивления открываешь, да. И, и вот в, в авиакосмической сфере, космической сфере, космоса нет, Вова, он умер. Космос, все, забудь. Авиации тоже нет, там летают отдельные аппараты такие, да, которые вручную собрали. И все. Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на детское здоровье. Да, видишь, вот этот главный сегодня вопрос, этот вопрос сегодня был прям вот везде, вот про Роспотребнадзор и спиннеры и эти, какие-то крутилки такие детские, вот это самый важный вопрос современности, и сейчас будут там, одни будут говорить, что это влияет на здоровье, другие, что положительно, третье, что отрицательное. то есть нужно обязательно вот им о чем-то говорить, о какой-то херне, Понимаешь, вот это, да. Но это небольшой взрыв экономического роста для тех, кто из Пиннера начал продавать, и Роспотребнадзор понял, что деньги уходят мимо. <свят> да, мимо, да, надо денежку схватить. Да. <свят> Минобороны рассекретили архивы об освобождении Польши в ходе Великой Отечественной войны. Да, ну нужно показать, вот, какая была работа сделана, великая работа. Почему нужно это показать? Они думают, что это нужно показать, чтобы... Сказать, какие поляки подлые, что вот люди там жизни отдавали, люди дрались за Польшу, в общем-то, не жалея крови да, своей собственной жизни, а, а поляки такие вот памятники уничтожают. А получается совсем наоборот. То есть мы видим, что люди совершенно невероятную работу сделали, а Путин все коту под хвост пустил. Понимаешь, все пустил коту под хвост. До слез обидно, представляешь? То есть там на Ельцин что-то тянут. Ну Ельцин ну, пьющий человек был, да? И возможно страна после этого вышла из штопора, если бы не Вова. И вот решение МИД РФ, решение Польши «Осносить памятник советским войнам не останется без последствий. Еще угрожают. Вову за это надо чморить. МИД РФ. А вот депутаты Госдумы предложили обязать военнослужащих смотреть патриотическое кино. Они не понимают. Вот вчера я смотрел патриотическое кино, у меня был что-то фиговое настроение. Я взял, включил. Не знаю, почему у меня вдруг в памяти всплыл фильм «Я шиповал в ТП» такой называется, да, с Матвеевым, 1973 74 года, высокое звание, называются два фильма. Я с удовольствием их посмотрел. Как я еще больше возненавидел Лову, это вы даже не представляете. То есть, правильно, пусть смотрят патриотическое кино, Вове тогда писец будет с Командорских островов. Это сто процентов. Потому что, ну, люди, люди видят, с каким трудом достигалось все, да. В том числе и наше участие во всех мировых процессах, да, и положительное участие. И каким образом все это слилось, и мы стали злодеями, агрессорами там и всем на свете. А я вот вспомнил совершенно другое произведение, в котором как раз этот метод описан. Не может ли это привести к обратному реакции? В фильме «Механический апельсин» очень яркая сцена, где главного героя, да. бандита, заставляют... Постоянно смотреть сцены всевозможных военных сражений. Не, ну и насилие. В основном сцены насилия заставляли смотреть и слушать Девятую симфонию Бетховена. Я ее, кстати, сегодня с удовольствием послушал. Что-то вот, видишь, такое совпадение опять. «Морской трибунал взыскал с России 5,4 миллиона евро за задержание «Арктик Санрайз». Ну, что-то вообще очень мало на самом деле, потому что это акт пиратства, то, что э, Путин и Российская Федерация под его началом осуществили в отношении Нидерландов. Но я уже сказал, что это такая, наверное, ответочка все-таки. Это за Долматова ответка, которого они хотели выдать и который погиб в тюрьме, там сам он собой покончил, или его там удавили, я не знаю, молодого человека, 76-го года рождения, который был, обвинялся в, по статьям за Болотно, и голландцы захотели отдать его. И вот я думаю, что эта ответка голландцам и, и вот с этим... Арктик Санрайзом сразу их насадил Вова, так сказать, в ответ. И, и самолетик у них сбили на следующий год. Это такая тоже ответочка, чтобы они понимали, что нельзя э, ни в коем случае договариваться и вообще как-то услу, услужливо себя вести по отношению к злодею, к диктатору, к мерзавцу. Ну нельзя так себя вести, обязательно ты будешь наказан. Поэтому, ну, деньги небольшие, 5,4 миллиона евро за такое мероприятие, когда целую кучу народ пересажали, когда захватили этот, у Гринписа захватили ледокол этот поставили, чуть ли не на вечную стоянку, он чуть там не утонул, потому что всех повязали и просто тупо некому был воду откачивать. Вот этот вопрос в чате задают э, по поводу того, э, э, Вячеслав, поясните, пожалуйста, что э, будут делать со стукачами? Они были и есть их много, они опора режима и все реформы будут ими саботироваться. Ну, во-первых, мы говорили о том, что мы все архивы откроем, в том числе и оперативные. И будут в списке официально все повешены, можно будет посмотреть, каждый как в этом в, в институте, кто сдал, кто не сдал, пришел, посмотрел, есть он там в списках, нет его в списках. Если в списке человек попал и хочет это дело обжаловать, ради бога, может обжаловать, мы поднимем тогда все эти оперативные дела, их там посмотрим. Потому что я убежден, что как вот с Валенцией наверняка есть и подставы какие-то, эти ребята тоже, они умеют это делать. Но подстав очень легко отличить от настоящего дело, понимаешь? А не придется ли им всем собрать чемоданы с очень стремительно... Это, это и сделал? А ведь таких, На ну, крайний в советское время, считалось треть населения. Ну что делать? Ну вот я общался со многими людьми, которые говорили мне, что работают с ФСБ, стучат. То есть они признавались, что стучат на ФСБ, что стучат и давали нам, кстати, очень хорошую информацию. И я посоветовал этим людям, что сделать, некое такое резюме для себя записать, которое нам потом они передадут. Чтобы к ним не было претензий, что они вот все помогли, Мальцеву в этом помогли, там еще я фамилии не буду называть, и действительно помогли очень хорошо. Они информацию знают, с ним делятся сотрудники, потому что думают, что они замазаны настолько, что уже ничего не сделаешь. И эту информацию передавали нам и на носителях различных, мы ее имеем и все такое прочее. Поэтому... У них есть еще шанс? Нет, у них какой? У них стопроцентный шанс, кто их тронет. Они, может быть, когда-то смолодушничали, подписали какие-то бумаги, да. Но потом в общем-то, они исправились, и дай бог им здоровья, они очень хорошо нас предупреждают о всяких проблемах. Американский публицист вызвал мош... мошенника Путина на бой под визу. Мошенник это, чтобы потом претензий не было, то есть это текст. Который прямая он, речь, прямая речь да, вы, Человека вы, вы, вы. вот Зовут его Этого человека так так так Как его зовут Бенджамин Уитс да? И вот он назвал Путина Мошенником повторяю И успехи значит Путина в боевых искусствах Он а, Рассматривает как а, Фейк то есть, что Путину поддаются. Я сразу вспоминаю, помнишь, такой был фильм, что ли, детский там, или спектакль, я помню, по радио слушал, фильм никогда не видел. Будьте... Готовы Ваше Величество, что ли, там, ваше Высочество, как в Артек, какой-то принц попал, и там его перековали коммунистические дети в галстуке очень быстро. Потому что он говорил, что он очень сильный, и что он там в своем дворце всех слуг победил. И тут же первый же пионер ему там накостылял. Он говорит: а как же так? Он говорит, да тебе там поддаются. Вот и так и здесь. То есть. Я думаю, что. У моего знакомого тренера фотография хранится, где он стоит рядом с Путиным. Это 73-й год. И рефери поднимает его руку, а Волк такой стоит грустный, потому что он его забодал там. <с> Саратский тренер, очень неплохой. В Вашингтоне завершились переговоры Рябкова и Шеннона. Да, ну то есть зам госсекретаря с замом главы Министерство иностранных дел России вели переговоры по поводу собственности, которую арестовали, то И есть да, дипломатических дач. И знаешь, что сообщил Рябков? Он сообщил, что вопрос дипломатических, о дипломатических дачах близок к решению. То есть, ничего не сообщили. Как говорят, близок к решению после переговоров. И ничего, то есть, не решили, не подписали, значит, ничего и не было. Мальцев, Пешка, Володина. О, как. Видишь, какой Алексей Прохоров. Странный такой этот человек. Интересно, на, на чем основываются его выводы? Я думаю, на больной голове всего-навсего. Трамп сел за руль пожарной машины у Белого дома и дал команду потушить огонь. В общем, он был на выставке товаров. И, в общем, очень-очень хорошо себя чувствует, прикалывается, в грузовик залез. И, и, в общем, тоже играет в Путина. Но более еще, как бы это сказать, с присущим... Ему артистизм, Вова это делает без артистизма, очень нудно, да, а Трамп актер, конечно, и вот он с артистизмом все это делает, но большинство американцев не одобряют публикации Дональда Трампа в Твиттере, а зря, а зря, то есть понятно, что часть публикаций Трамп там пишет сам, ну кофе-фе хотя бы. Понимаешь, это, понятно, что Трамп пишет сам. Поэтому наоборот нужно одобрять всячески. Что бы он там ни писал, это возможность посмотреть на своего президента вплотную. То есть еще одну грань его увидеть. <coughs> Славик, ты дебил. О, как оскорбил меня. Знаешь, вот э, почему, почему мне не обидно? Потому что я точно знаю, что я не дебил. То есть кто угодно, но только не дебил. Поэтому это очень смешно, конечно. Мальцев в бегах, да, Бензер. Как у этого Пол Маккартни Бентов группа. В движении бегах. Вот очень возмущенный человек, что он пять целых месяцев смотрит. И кроме обещания он ничего не увидел. А чего он хотел увидеть? Э, задание... Если он что-то хочет увидеть, ему надо пальму посмотреть. Зачем ему мальца смотреть? <сих> <сих> ничего не увидел. Пять месяцев смотрит и ничего не увидел. Пропагандист Киселев сделал заявление, что после двадцатки Трамп три дня сидел в заперти. Да, то есть представляешь, Трамп сидел и охреневал, блин, с кем я встречался? Ну, я не верю пропагандисту Киселеву, хотя я понимаю, что Трамп, наверное, рассчитывал с Путиным на другой разговор. Он, наверное, как-то не ожидал, но при этом, при всем, ты знаешь... Предположим, Киселев прав. Предположим, там Трамп испугался Путина, залез там, в это, как помнишь, у Альфонса Даде, бессмертный, там, говорит, а правда, говорит, когда граф был, все говорят, что когда граф был министром иностранных дел Франции, Бисмарк не мог смотреть ему в лицо, он отводил глаза, говорит, да, правда, у нее сильно пахло изо рта. Вот так и здесь приблизительно, понимаешь, наверное, с Трампом. Но я могу сказать, что Трамп, как бы не поговорил с Путиным, нужно смотреть, что делается дальше. А дальше США планируют разместить ракеты из-за нарушения России договора о ракет средней, об уничтожении ракет средней и малой дальности. Эти ракеты будут в Европе. Да? США испытали сегодня лазерное оружие в Персидском заливе. Ты видел эти кадры, они внушают. То есть, если раньше э, э, лазерное оружие это было нечто, такое очень большое, где стояли мощные генераторы, и какие-то мощные электрические системы, и можно было дать только один импульс, и этот импульс в течение там скольки-то немыслимого количества секунд, много, долго, я уж даже врать не буду, сколько, держал, значит, в фокусе ракету, а потом она уничтожалось, но ну, очень долго это происходило, то сейчас вы можете посмотреть. Маленькая аппаратура, которую поставили на десантный корабль, имея в виду, что у него дополнительных энергетических мощностей нет никаких, у него своих не хватает, да? то есть, ну, что-то там какая-то энергетическая установочка есть, но это не тот эсминец, который похож на летающую тарелку, да, у которого специально там машина стоит вырабатывающая для лазера электричество да и может быть это маленький там гиперболоид инженера гарина но действует он очень эффективно то есть он шлеп шлеп там бах беспилотника нет смотрите бах там катер какой-то а новенькие трубы которые имитируют оружие и в катере сидит манекен. Так, манекен не пострадал, а трубы все разлетелись. То есть они уничтожены. Настолько эффективное, быстрое оружие. Это действующая лазерная установка. Действующий гиперболлоид инженера Гарина. Представляешь? Тот, о котором Алексей Толстой начал писать в начале 20-х еще. Да, закончил в 1927 году. И вот он, он есть. Есть у американцев. То есть, нам в советский период рассказывали, что у нас точно есть лазерное оружие, и вот оно такое хорошее, всех убьет, как Гарин, да. Оказалось, нет. Первыми, видишь, сделали реальную, реальное изделия в виде оружия, сделали американцы. И, в общем-то, скорость лазерного улучшает скорость света, то есть, со скоростью света можно отстреливать всех, кого хочешь. Очень это интересно. Я могу что еще сказать, что мы знаем, что... Неделю назад провели испытание системы ТЭД, которая сбивает ракеты средней дальности над Аляской. То есть над Аляской ракеты они бьют. А до этого, в 31 мая, да, сбили межконтинентальную баллистическую ракету. Тоже система ПРО ее сбила. И это уже, так сказать, тяжелая баллистическая ракета, которую там, я не знаю, в Тихом океане откуда пульнули, они ее сшибли. Вот... А вот единственное, что Клинцевич, да? Да, он... что мог ответить на эти испытания, что Россия разрабатывает... Только еще разрабатывает более перспективное оружие, чем Ну лазер. и так сказал Кринцевич, а вот народные всякие фронты заявили, что в России есть более перспективные виды вооружения, чем американский лазер. Да? Я сразу вспомнил э, того робота с палкой в жопе, который пользует это действительно более перспективно. И сразу вспомнил анекдот. Помнишь, когда грузин девушки говорят, у тебя попа есть? Он говорит, есть". А сиськи есть? Он говорит, есть. А что не носишь? Вот так и здесь. У вас все есть, ребята. Ну, что вы как-то это, такие скромные. Вы покажите, что у вас есть. Так что, вот, они, они знаешь, все, все как, как, как действуют. Вот как такие, знаешь, обыватели советского периода, когда кто-то купил коверги. А у нас круче. Ну, круче, ну, не надо круче, да? Не надо круче. Сделайте такое же. Вот вы увидели лазер. Ну, сделайте такое же. Не надо круче. Вы увидели э, ракеты э, системы ПРО, которые одни сбивают средней дальности, другие тяжелые баллистические ракеты. Ну, сделайте такие же. Ну, вот как, как Сталин, они там, его очень сильно любят. Ну, как он поступил, да, когда нужны были дальние авиации самолеты. Своих дальней авиации самолетов нормальных не было. А приземлились э, бомбившие Японию, ну, получили повреждения и приземлились на Дальнем Востоке. Три самолета. Но Туполеву поручил, сказал, возьмите все, измерьте, сделайте такие же. Он говорит, мы лучше сделаем. Он говорит, не надо лучше, такие сделай мне. Вот точно такие. И все, и, соответственно, Наркомат обороны выпустил соответствующую директиву. И сделали самолеты такие же. Ту-4 они называются. Более того, что там, ну это может быть легенда, но на самом деле это не легенда. Там висел фотоаппарат Лейка. Так сказали, полностью надо все сделать. Ну и взяли и сделали фотоаппарат ФЭД, который полностью один в один Лейка, его даже покупают с удовольствием американцы, потому что он ничем не отличается. То есть это такая подделка, которая ничем не хуже оригинала. И в первых самолетах ТУ-4 был к ним еще фотоаппарат давался, потому что ну, это как бы считалось ну, нормальным. Дополнительное, Дополнительное оборудование, да. Поэтому не надо, ребят, круче. У вас все равно нифига не получится. Да и такого же сделать не получится. А вот Министерство обороны РФ обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом. Представляешь, а знаешь, зачем самолет с вертикальным взлетом? Ну, они, наверное, хотят также. Это, уделать американцев. Да нет, вот в том-то дело. Ты понимаешь, это вот как, как в том анекдоте, что когда, говорит, в советский период, говорит, когда мясо будет? Да не, вы послушайте, товарищи, у нас был, мясо, когда будет? Говорит, да послушайте вы, вот в 2000 году каждая семья будет иметь свой самолет. Нахера нам самолет? Ну как нахера Сел в самолет и в Европу за мясом. Вот то же самое про это, понимаешь, вот казалось бы, зачем, ребята, вам вертикальные взлеты и посадки? Я понимаю, что это как дополнительная опция современного самолета, да, он должен взлетать вертикально, но они об этом даже не думают, что это естественное состояние летательного аппарата, в вертикальный взлет. Они вот что думают, он им нужен для того, чтобы... В 1925 году они собираются строить авианесущий крейсер. Можете себе представить? То есть даже не авианосец, а авианесущий крейсер, а с него надо, чтобы они взлетали вертикально. У них в башке еще сидит авианесущий крейсер, который начали разрабатывать в 50-е годы 20-го столетия под самолет Як-35 представься там Як-36 Як-36 да? потом Як-38 сделали вертикальные взлеты и посадки в это в Саратове выпускали изделие 7, так называемые вот и они хотят получить то же самое Но только на более так для них понятном высоком уровне представляешь у них в башке еще крейсеры и самолетики у них это в башке блин. Кошмар вообще просто. Это вот эти люди, они стратегию рисуют, военную стратегию России на будущее. Они управляют страной, они управляют государством, это, а, а, а их тролли меня называют дебилом. Да куда уж дебильнее вот этих ублюдков, ну это же вообще жуть какая-то. Вот тут нет, некий Тигран просто засыпал э, сайт одним важным, наверное, для него самым вопросом. Спрашивает, стоит ли сейчас покупать квартиру или доллары? Ну, судя по тому, чего там устраивает рок-н-ролл какой, про обвалы, конечно, доллары. Да и вообще квартиру, я думаю, после революции он получит на халяву. Столько народу разбежится, что... Трамп пригрозил Мадуро решительными экономическими мерами. Не, ну понятно, что в общем-то Трампу нужно показать свое влияние в поддержке э, венесуэльской оппозиции. Даже не свое влияние, а свою такую ведущую, направляющую роль, которой, кстати, нет. Чем там не говорили э, Киселевы, Соловьевы и прочие. То есть, если бы какой-то нажим там в Венесуэле оказать маломальский, то никакого Мадура уже давно не было бы. А все связано, я говорю, с тем, что сейчас прошел референдум. На референдуме 98% высказалось не так, как хотел Мадура. То есть 98% резко настроены против него, поэтому венесуэльская оппозиция объявила всеобщую забастовку, я думаю, что близко к этому и нам надо уже подходить, то есть надо наших людей агитировать и пропагандировать всеобщую забастовку в России, начиная с сентября месяца, чтобы к определенной дате уже прийти в в нормальном состоянии, чтобы все уже не ждали, а готовились. И вот... Власти Гватемалы? Не-не-не, подожди, мы про Венесуэлу не закончили. Ты и торопишься. И в Венесуэле, я так понимаю, что вот это будет бессрочная забастовка. И спрашивают, удержит Мадуро власть после народного плебисцита. Ну, конечно, нет. Но когда такое... Да... Такие вот дела. Ну, я думаю, что, конечно, он там еще может начудить, но, но уже не так. Вот в Володе из Новосибирска такой вопрос задает по поводу того, дачане в суд по МН ММ 17 будут вызывать в статусе свидетеля. Или отдан указ расходиться огородами с G 20 по нейтральным водам до окончания последнего фотографирования, чтобы не получить повестку? Mm -hmm. Не знаю. Вот он, наверное, про анализ этой ситуации хочет. Не, ну Путин всегда раньше сваливает. Путин всегда сваливает раньше. Чтобы на, на всякий случай, а то вдруг. Да. А то вдруг вручит, а он не успеет а не оказаться там. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки э, и задавайте вопросы в чате. Вот власть Гватемала объявили чрезвычайное положение состояния дорог. Я думаю, что там такие же дороги, как в России, ничуть не хуже. Но здесь никто никакой чрезвычайной ситуации не объявляет. Да? То есть там в Центральной Америке, э, значит, э, как бы, ну, дела э, с точки зрения понимание плохого да, и хорошего обстоят лучше. То есть у них плохие дороги, они чрезвычайную ситуацию там объявляют. А у нас машина на 28 метров проваливается и потом исчезает в этой Нарнии. Нормально, все, все как всегда, все как обычно. Да, надо еще сказать о том, что Надежда Белова продолжает свое... свое... Да. грандиозное путешествие по всей стране, она оказывается в таких регионах, про которые мы даже и не знаем, и помыслить не можем. Ну как? мы знаем про все регионы, ну что ты? Но я имею в виду, мы, это те люди, которые смотрят каналы, и те, кто смотрит только телевизор, только, только присоединились к тому, чтобы познакомиться с ситуацией с другой стороны, да, вот жизнь с темной стороны реальности в России. И там можно увидеть Прямые от, от, открытые ответы тех людей, которые непосредственно там живут, все это чувствуют, проживают. И они говорят о своих ситуациях, это просто волосы дыбом встают на голове, потому что, ну, например, э, в, в разрушенном доме э, накладывают какие-то санкции штрафные за то, что люди не платят э, за капремонт, который у них еще э, должен случиться в 1938 году а дом уже разваливается, и их лишают там масса всевозможных льгот. Но это я вот э, сегодня увидел. И это онлайн-трансляция, то есть то, что действительно происходит э, вот, непосредственно в России. Так что смотрите ее трансляции, это официальный канал подготовка Там э, подготовка региона», вы можете познакомиться, присоединиться к... Э, Присоединиться можно к этому чату непосредственно на сайте артподготовки-2017.org. Там есть артподготовка региона. Заходите туда, кликайте, и там есть инструкция, как можно подключиться к этой трансляции, чтобы самим непосредственно поучаствовать в обсуждении и пообщаться с людьми напрямую. Спасибо. Спасибо. Помогайте, Надежде, обязательно беловый. Едет по стране и в общем делает очень важное дело. Спрашиваю Слава, что думаешь о Ходорковском? Ходит случай, что он спортирует вас с Навальным. Ну, давайте начнем, наверное, с меня. Деньги от Ходорковского я никогда никаких не брал. И единственная помощь, которую Михаил Борисович оказывает, это адвокатами. За что мы ему очень сильно благодарны. И это консультативная помощь, и это... В общем-то, юридическая да, помощь, поэтому это дороже любых денег стоит. Деньг нам много не надо, мы их можем и сами собрать. Это однозначно. Что, что думаю о Ходорковском? Я думаю и уже говорил об этом, что на сегодняшний день... И это тот человек, на которого я бесспорно могу опереться, по крайней мере, знает, что он не предаст точно, потому что он настолько негативно относится к этому режиму и точно не простит 10 лет за решеткой, точно не простит. То есть, если про других можно сказать, ну, кто ее знает, мы все-таки люди, да, его начнут колоть кого-то, а он мягкий, да, как в том фильме, я его колю, он мягкий, и сдаст то вот Михаил Борисович точно не сдаст, и поэтому, в общем-то, я очень хорошо к нему отношусь. И не только поэтому, но это, вы же понимаете, есть базовые какие-то принципы, это базовый принцип, человек не сдаст, все, это, это уже очень важно. Это самое важное в нашем деле сейчас, самое важное. То есть, если кто-то думает, да, это, вот, это, это какой-то там бонус, какой нахрен бонус, это главное, Потому что, ну, всяко в жизни бывает, есть люди издают, да. И спонсируют ли Ходорковский Навального, я не знаю, но моя убежденность, что нет. Вот у меня есть такая убежденность, ну, какие-то, как бы, отголоски. Я, я же слышу, понимаю, я тоже понимаю, что нет, наверное, И у Алексея все открыто. Мы видим, как он собирает все средства, которые Фонд борьбы с коррупцией использует для своей работы, и собирает их совершенно открыто. Ну возьмите вот те средства, которые собираем мы, и умножьте на количество, так сказать просмотров, которые есть у Алексея, и цифры будут соотносимые, они объяснимые цифры. То есть мы собираем деньги, он собирает гораздо больше. Почему? Ну у него больше просмотров и людей, которые смотрят. Все, все объяснимо. Поэтому тут вот если кто-то еще кого-то из спонсоров втыкать, то наверное просто там нет. Как бы для, в этой математике не будет места для чего-то непонятного. То есть, все совершенно открыто и все, все понятно. Поэтому не надо каких-то этих как их, конспирологических версий. Буря века принесла в аргентинский город Боричолли рекордные морозы. Да? И еще туда плывет айсберг А-68. А-68. В те же края, то со стороны Атлантики, в общем-то, не знаю, интересно, куда он там доплывет. Представляешь, может приплыть прям 6000 квадратных километров, может прям на экватор приплывет такой. Но вообще это трагедия, потому что в Индии при плюс 13 люди погибают от переохлаждения. Не, ну Но это, это Аргентина, ну что ты, в Аргентине морозы бывают жуткие, и она... Смотри, как вытянута Аргентина. И Аргентина и этой Фолкленды в том числе. Там мне, ну, в смысле не Фолкленды, а воды рядом с Фолклендами, да. Фолкленды это все-таки Англия, да. Из... В... В... Что, англичане мне выпишут какой-нибудь бан за то, что я Фолкленды назвал, да, Аргентины. Нет, я имею не в виду рядом территория, напротив, на траверзе, да, вот оправдываться. Мы вот. И там холодно, конечно. Мы с тобой ехали, что-то Порт Стэнли слышали, там что-то какой-то вообще адский ад. Что-то я еще говорю, блин, Фолкленды, а так холодно. Да? Чего ж так холодно-то? Брачные прогнозы ученых в отношении Айсберга А-68 сбываются. Мальцева с Ходором подловили. Хороший вопрос. А в чем подловили? В том, что Бадамшин адвокат Мальцева, это адвокат Ходорковского, который финансирует Открытая Россия. А кто-то этого не знал? Или кто-то не знал, что другие адвокаты Открытой России защищают наших парней с артподготовки? Да? Что Леша Политикова защищает? Все это знали, и как был сделан первый раз, когда я попал в, еще сидел в этом Лужниках, приехал Сергей Бадамшин и спросил, как, то есть, что его прислал фонд «Открытая Россия», и спросил, не против ли я. Я сказал, что я очень за. Почему? Опять же, исходя из того, что за спиной этого человека стоит Ходорковский, то есть меня не подставят в любом случае. Ну, потому что у Ходорковский точно не пойдет на сговор с Путиным. Поэтому, конечно, нифига себе. Вот они, вот они открыли. Хороший вопрос задали. Да я об этом уж миллион раз говорил. Такие вот дела. У нас человек спрашивает, Вячеслав, а вы не думали, что в ВВП в момент X воспользуется секретной веткой метро, которая приведет его за Урал? Ну пусть. Какая разница? Главное, чтобы он свалил, да? Потом-то мы его все равно выловим. Наша задача наша задача не там, поймать, карать там, и так далее. Наша задача сделать, чтобы в России... Минимальной кровью, минимальным геморроем власть перешла в руки народа, чтобы была создана демократическая система, чтобы была создана нормальная экономическая система, при которой каждый мог чувствовать себя защищенным финансово, да, продовольственно, там, с точки зрения здравоохранения, образования и так далее. То есть, Чувствовал, что он живет полноценной жизнью. Все, вот наша задача. А кто при этом убежит? Даже если вот скажет, Вова, блядь, сел на ракету и улетел, да и хер ему в одно место пусть летит куда-то, -пу", чтобы оставили они нас в покое, чтобы мы могли здесь все нормально сделать. Конечно, хотелось бы, чтобы все-таки они понесли наказание. Ну вот, в продолжении этой темы еще вот тут вопросы по поводу продолжения. Дорогой Вячеслав Мальцев, ответьте, пожалуйста, на вопрос, что будет с недвижимостью автомобилями и прочие вещи государственных чиновников после революции? Не, ну как, как, все? Вам же говорят, отнять и поделить. Да? На самом деле вернуть и объединить, это все у нас отнято. Это же все украдено у нас. Ну значит, нужно это народу вернуть. Правильно? Огромное количество жилья простаивать люди, живут в халупах, в бараках. Пусть заселяются, какие вопросы. Люди платят бешеные деньги по ипотеке, платят по кредиту. Простить надо это? Обязательно. Откуда эти деньги? Из Центробанка. Это наши деньги, у нас их украли и нам же дали в рост. И так далее. То есть, огромное количество всего собственности, роскоши, которая... Ну, этим людям точно не принадлежит. Конечно, для этого будут определенные судебные решения, но я думаю, что они будут недолгие, будут они такие, что можно будет перед там, западными коллегами в грязь лицом не ударить, что любого, пусть притаскивают сюда своих этих наблюдателей, что здесь никто никого грабить не будет. Если кто честно, добросовестно заработал, да ради бога, Какие-то коммерсанты, которые налоги не платили, да мы у них копейки не возьмем. Ради бога, правильно делайте, что не платите налоги. Живете вы вот там сами, и мы вас трогать не будем. Совершенно нам не нужны. А нас другие интересуют. Абсолютно другие ребята. Вот как то судья, которая за 2 миллиона дочери свадьбу устроила. Они нас интересуют. И очень сильно. Дюлен посоветовал Турции принять новую конституцию из-за Эрдогана. Ну, поздно тут, видишь, советовать. Это понятно. Дюлен, конечно, потерял год назад возможность очень серьезно влиять. Да? А можно было что-то решить, видишь. То есть вот прям оставалась ерунда. Если бы военные объяснили народу, у них были средства массовой информации в руках. Если бы они объяснили, что они хотят и попросили помощи у народа, я уверен, что большая часть людей пошла бы за них. Ну и кроме всего прочего, летели они за самолетом Эрдогана. Летели, летели и никуда не прилетели. Че, что стоило кому-то нажать на гашетку? Ну ничего не стоило. Все, Турция была бы другой. В Стамбуле арестовали главу местного отделения Amnesty International. Да, интернациональная амнистия, и в общем-то это характерно, то, что сейчас и в России их трамбуют и везде, потому что интернациональная амнистия, в общем-то это организация, которая указывает на беспредел пальцем, как кота. Тыкают там в дерево вот так вот. Тыкают Путин, Эрдоган и всех остальных, потому что их не любят. Поэтому их не любят. И вот сегодня 4000 запретили, 4000 тысячам въезд в Турцию. Кому запретили? России, да? да, тем, кого привез этот посол, привез вместе с верительными грамотными списки. И всем сразу по спискам, не разбираясь. Вот от Путина приехали эти списки, они не разбирают всех. Включили сразу же в запретные эти листы, в черные списки. Представляешь, какая прелесть? А в ираском Масуре задержаны террористы-смертницы из России. Классика. В общем-то, ничего нового не сказали. Саудовские о власти начали расследование видео с девушкой, которая была в мини-юбке. Сейчас там в Саудовской Аравии там бьются одни за, другие против. Представляешь, девчонку ноги показал, но... На самом деле для них это страшно, она, она ломает систему, и система упадет. Вот эта девчонка своими ногами сломает систему. Система упадет, потому что, ну, потому что а, есть вещи естественные, и они побеждают всякую фигню. Да? То, что, чем они занимаются, там это фигня. Знаешь, я не думаю, что Боженька очень сильно переживает из-за мини-юбки на этой девчонке. Да? Я думаю, что у него других забот на валу, кроме мини-юбки. Не знаю, это, наверное, не фейк. Вот тут человек с таким логотипом цветным пишет ЛГБТ за Я, кстати, не против абсолютно. Я, чем больше за нас, тем лучше, то есть это, мне, что называется, не западло в том плане, что мы все абсолютно разные, но мы, я вот недавно, надо как-то отдельно будет показать, ну, придет время, я покажу, я общался с людьми, которые абсолютно ко мне казались другими. Но до этого я не знал, мне казалось, они абсолютно другие, то есть у них другая культура, у них вообще другая форма жизни. да, И вдруг я столкнулся с тем, что они абсолютно такие же, как я. То есть у них такие же предпочтения, они абсолютно такие же, представляете? То есть это, ну, я всегда считал, что это определенная секта, такая очень, очень закрытая секта. Знаешь? И когда я столкнулся, вдруг думаю, нифига себе, у них те же самые предпочтения. Что у меня все-все то же самое с точки зрения культуры. Я был потрясен просто. Поэтому никогда не говори никогда. Да? В Армении отказались от второго государственного языка, но они вроде не собирались вводить второй государственный язык. Это Вячеслав Викторович Володин приехал, что-то им наболтал про русский язык. И почему-то все решили, что они сейчас же возьмутся и второй язык в Армении введут русскими. Они там очень... Сильно по этому поводу негодуют. Вот прям высказались очень как-то прям нехорошо. Я даже не буду повторять, как. И говорить, нет, не будет тут второго языка. Вот. Мальцев за Пидорасов. Нет, давайте говорить иным путем. ЛГБТ за Мальцева нам написали. Так что. Это да, это совсем другая а в ДНР объявили о создании нового государства Малороссии. Ну да, ну и вещь про них забыли. Не помню, что нужно сделать. Нужно взять, вот, вот стоит бочка с дерьмом. Дерьмо такое осело туда, уже на дно. А тут такой что-то более-менее все Надо взять такой лырник и туда, чтобы это... Прав, все так. Все вот. да. Ну, молодцы! Вот они что делают? Они говорят: так все будет малороссия, которая, я так понимаю, включает всю Украину. Это малороссия. Причем это придумали в ДНР, а в ЛНР, я так понимаю, что для них это стало сюрпризом, потому что их же тоже хотят куда-то включить. Они тут самостейные, вроде у них все нормально, они бабки сами делят там на высшем уровне. А тут говорят, не, давайте мы сейчас всех включим в эту в Малороссию, да, и все будет прекрасно. Вот Грызлов даже удивился, говорит, инициатива о Малороссии не вписывается в Минский процесс. И Порошенко ответил, значит, про Малороссию сказал, что это... ДНР, ЛНР, значит, и Новороссия не получилось, и Малороссии тоже не получится. И не понимает он, говоря об этом, что просто об этом не надо ничего говорить, что для этого и сделано вот этот вот проект, который в ДНР какие-то спахмела проснулись и задвинули, чтобы все об этом заговорили чтобы вот вот вот это устроить. Информационную бомбу. Да, информационную бомбу. Правительство ФРГ сочло неприемлемым создании Малороссии. Понимаешь? То есть уже как о свершившемся факте. Говорят, Франция призвала Россию осудить провозглашение Малороссии и так далее. Представляете, то есть сидят там какие-то которые которые, я говорю, сидели-сидели, ничего не делали, все нормально потом. Ну, надо, чтобы о нас заговорили. Ну, что делать? Ну, давай Туда Лерник запустим очередной. А вот тепл... бывший глава чеченского муниципального предприятия теплоснабжения Лома Али Элбиев рассказал, что его пытали прямо в здании мэрии Грозного. А мэр Муслим Хучиев лично просил своего знакомого привести аппарат для пыток электрическим током. Об этом сообщает Травозащитный центр мемориал, куда обратился Элбиев. Да, он сказал, что под пытками оговорил себя, сказал, что похитил 28 миллионов рублей, и в общем это ему сказали, ну все, вернешь 28 миллионов. Он после этого стартанул, ну разумно поступил. И значит, но говорят, что к его родственникам пришли люди, представились, что они от мэра, это приблизительно в конце мая. Сказали, что произошла ошибка с суммой, он украл не столько, а меньше. Поэтому пусть особенно не выпендривается, приезжают и продолжают работать на своем месте. Нормально, попытали его, помучили. Но они поняли, что 28 миллионов они с нее не получат, а очень хотелось. Понимаешь? Очень хотелось, а тут он ускользнул. Я думаю, что там, в общем-то, такая обычная форма те люди, которые до этого, до того, как вошли в сговор с Путиным, они просто похищали людей и брали выкупы, и этим жили, теперь эти люди там находятся при власти, и все нормально. И что, они как-то изменились, что ли? Или методы, может быть, их как-то изменились? Нет, ничего не изменилось, все то же самое. И присылают из Нижневартовска. Огромное благодарность Вячеславу за пробуждение нашего истерзанного народа. Хватит терпеть, это воровское правительство. Просыпайся народ, поднимайся народ, время пришло. Время пришло, это точно. Спасибо. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь подписывайтесь на канал, официальный канал. Лайки повышают рейтинг каналов на ютюбе. Красноярские депутаты придумали повышать себе зарплаты в домовье. Ну да, ну и сесть, на них наехали, они сразу передумали, а вообще очень хотелось, конечно, э, почему бы не попробовать, да, это же нормальное явление. Вот сообщили из Саратова, что планируется, что всякие льготы к первому октября все исчезнут, ну выборы проведут и все, а потом еще также введут дополнительный налог на транспортные средства. То есть, Матвеенко говорит, акциз дополнительный надо вводить, эти говорят, дополнительный налог надо, вернее, не дополнительный, а увеличить налог на транспортные средства, в том числе, конечно, и на грузовики. То есть, уже там еще раз обложить налогом одну и ту же корову. И вот Топилин рассказал, когда повысится социальные пособие пенсии, как ты думаешь, когда? Я думаю, сразу после Никогда. Этого. И он сказал об этом открыто, только он сказал иными словами. Он сказал, что социальные пособия проиндексируют в следующем году на уровень инфляции. То есть о повышении не идет никакой не, не речи. То есть их могут сделать такими же, как они были прежде, но не сразу. Дмитрий Медведев начал предвыборное турне по России. Да, ну оно связано с выборами в регионах, и он туда приезжает, и там что-то несет пургу. Наверное, уже не говорит, денег нет, но вы держитесь. Наверное, говорит, мы там поможем, смотрите, эгегей. -э". Кадровые перемены пишут вдохнуть жизнь в российские регионы. То, что отставку получили 15 губернаторов, это вдохнет жизнь. Какая жизнь? Спластная мертвечина. И если во главе мерцевец, во главе России, какая жизнь, ну, поменяет одних губернаторов на других. Что могут сделать губернаторы, что они, в принципе, решают. Вот, например, Кисляк, вот этот, который был послом в США, он теперь будет в Совете Федерации. Но изберут его только туда, после сентября. Представляешь, вот это верхняя палата, верхняя палата, и все знают, кого, куда, когда изберут. Это <связанная> вер... да, никакой интриги. Это верхняя палата, которая там прокурора генерального снимает и так далее. И принцип разделения властей это очень важный принцип. Да? И при даже монархии Монархия ограничивается конституцией, парламентом. А здесь вообще неограниченная монархия, потому что нет парламента. Все знают, кого, куда, какого инцитата, да, как у у был конь, инцитат, он его в Сенат назначил. Вот и Путин может любого инцитата назначить в Сенат, и все нормально. И тот там и будет голосовать, как тот конь. Вот что ты думаешь, Кисляк, пусть он там, говорят, не глупый человек, что он будет по-другому голосовать, не как конь калигулы, что ли? Конечно, как конь калигулы. И любого ты назначь из этих вот ушлепков, и они будут голосовать умный, глупый, какой угодно. Он будет поднимать руку так, как надо Путину а не так, как надо народу. Единороссы позовут иностранцев для формирования образа будущего России. Да. Видишь, сами образ никакой не видят, видят такую жопу, да, такой деревянный сортир, поэтому образ будущего должны формировать иностранцы. А они что, и делать будут этот образ будущего? Или он только до выборов нужен? А после выборов скажут, нахер, как в том анекдоте. Помнишь, когда операцию делают на полковнику на головном мозге, мозг извлекли, да, и тут забегают. «Товарищ полковник, вам присвоено звание генерала!» Он черепную коробку надевает, фуражку, и пошел, он говорит, «А мозг?» Он говорит, «А теперь нахера он мне?» Вот так и здесь, если, если изберут, то нахера, зачем им потом какие-то планы старые, когда столько будет новых планов, да, зачем эти старые планы... Доводить до конца. И вот э, пишут везде, что у Путина беда вот, с эти, перед выборами, с этим образом будущего. Никак, короче, не получается у него образ будущего. Э, никто не может его создать. Ты сегодня читал, что там со всех сторон собирают бумажки да, и будут... Какую-то делать выжимку такую, что образ будущего у всех понемножку, да? Да, у Грефа есть свой mm -hmm. образ будущего, а Кириенко потом это все скомпилирует в определенную концепцию. Собирательный образ будущего Собиратель. от каждого из деятелей, от каждого из придумщиков. Но, видимо, эти придумщики настолько такой ядреный образ будущего создадут, что люди... Скорее вот всего. Вот просто, ребят, я вам вот что скажу от себя, Путин и вся эта шобла ебла Вот вы, ребят, это абсолютное прошлое. Даже позапрошлое, даже уже не прошлое. Какой нахер вам будущее, о чем речь? Вам пора, все уже давным-давно. Всем! Вы позапрошлое! Мальцев... Фуфло -фу, пишет. О, какой молодец. А пишет... Не знаю, как фамилия и имя и такая, что и не прочтешь. А у нас еще не, не, я понимаю, но мы сегодня на 20 минут позже начали. Вот Греф выступил в поддержку идеи создания новой Банковской ассоциации. Не, ребята, вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь, да. Читается Крылова. Глава общественной палаты посчитал, сколько недоплачивают богатые. Опять, а убытков одних, сколько терпим, да, несем. И какие-то цифры взял. 500 миллиардов рублей богатые недоплачивают. Куда недоплачивают? Зачем недоплачивают? А главное, кому? Кому недоплачивают? Ротенберг Стимченко да, недоплачивают. Или Ковальчуки, кого он там называет богатыми? Все богатые в России, это путинские друзья. Такой вот Валерий Фадеев у него какие недоплачивают. О чем ты говоришь? Недоплачивают. Они все унесли, что возможно. Вообще, вот все вынесли просто. Очень Человек интересуется по поводу блокировки сайта ⁇ Быть или ну, ⁇ Мы пока не обладаем информацией, обязательно. Узнаем. Вот пишет, образ будущего ⁇ это Мальцев и Навальный. Согласен? Ну, кстати, это, это образ настоящего. Образ будущего ⁇ это вот та молодежь, которая 26 числа вышла. Они будущее. А мы уже с Навальным не будущее. Ну, я-то уж точно не будущее, потому что ну, и по возрасту, и по мировоззрению я уже все-таки вот отношусь к тем капиталистам, да, которые феодализм столкнули, которые попросили в конце концов награды, да, там, титулы. Да. Ну, то есть люди, которые оттуда, оттуда пришли сюда. Ну, вот это только сюда донести, а дальше пусть несут другие. Вот самая веселая, печальная, и я не знаю даже, какая новость самая умпомрачительная. Робот-охранник утопился в фонтане в торговом центре Вашингтона. Если бы это прочитать лет 20 назад, то человека просто бы отправили в дурдом. Да, Вот так это выглядит. Вот R2-D2 такой, это робот-охранник. Видите, прям как в «Звездных войнах». Все-таки вот как, как влияет на это... Ведро это такое, как влияет вот Фантазии Да, фан... это... фантастов, фантастов да, фантастов на... Э... Новых вот этих да, поэксприн. да, да, вот видите, то есть вот такой R2D2, что-то ему взгрустнулось, и он взял и сам утопился. Причем я так понял, что тут вот те люди, которые разбираются в этом вопросе, то есть непосредственно кто занимается там изучением, почему он это сделал. Его назвали, э, э, значит, ну э, как бы поняли, что он э, это сделал сознательно. Ну, не сознательно, но специально. То есть это есть, хотя да, момент. не случайно, да. То есть это не было частью программы, но он, видно, так замучился, что предпочел умереть. Представляешь, какой. <связь> э какая прелесть. Я сразу вспомнил робота Марвина, помнишь, там был депрессивный робот в этом, в, Австоп, в, Австоп, в галактике. Австоп, по галактике. Да. да, и сразу вспомнил из Южного парка Буксирчика, который застрелился, когда слушал песни этого, э какого, австралийского, актера, который всех бил, какого... Его... Кроу. Да, да, да. <связь> Буксирчик, вот, наверное, этот тоже вынужден был. Какие-то песни слушать. Но вообще это симптоматично. роботохранник утопился. Блин. Жесть, конечно. А вот из-за глобального потепления возле берегов Австралии начали гибнуть лосось и устрицы. Да, я опять вспомнил Южный парк. И советую всем посмотреть фильм. Серию про бобровую плотину. Очень смешная серия. И когда гибнут устрицы и угри, то, наверное, все-таки нужно поискать вначале не в глобальном потеплении, а где-то рядом лосось, вернее, не угри и устрицы. Вот я говорю, бобровые плотины, Южный парк. Посмотрите, не пожалеете. Владелец самого крупного алмаза Попробовать распилить его для продажи. Представь, 1016 карат. Вот такой вот лырник, да, как практически тот, которым Стас в сторону ментов кинул, и его будут пилить. Синоптики посоветовали не ждать теплого лета в Москве. Я думаю, что сразу еще в мае советовали не ждать и говорили, не будет никакого теплого лета. И тающем... Тайщин... В Альпах-Леднике нашли пропавшую 75 лет назад семейную пару. То есть, в Москве холодно, вообще нестерпимо. А в Альпах 75 лет не было такого тайни, как сейчас. Ну, 75 лет назад пара пропала, а сейчас снег сошел и, и нашли. Да? Так что В чате. Написал а, а, один из зрителей, что Мальцев наша единственная надежда на сохранение России. Иначе Родина у нас не будет 100%. А почему он всю надежду возлагает на, на одного человека? человека. Завтра мы там я задвинулся и все надежды кончились, что ли? Ну прекратите. Ни в коем случае. Вы что? Когда главная надежда, ты видишь каждый день. Подходя к зеркалу, посмотри вот, вот надежда России, так и должен рассуждать каждый нормальный русский человек, я надежда России, каждый должен сказать, я надежда России, все, и он надежда Беловы едет, вот надежда России, да, Саша с ней, вот надежда России, там Стас его судит, там Леша сидит, вот надежда России, каждый должен так сказать, я надежда России, тогда все будет нормально, все будет нормально. Давай холодный лет 17, не холодный лет, а морозный лет 17. Вот. Давай этот донат. Почитаем. Почитаем донат. А где он, кстати? Я что-то его не вижу. Ведь так. А вот. Давай. Да, сразу э, хочется дать пояснение тем людям, которые э, постоянно спрашивали о том, я э, не вижу, почему э, нет, э, сказать, э, зачисления денег с доната на рифкоинов. То есть э, если кто-то хочет зачислять деньги с доната на рифкоины, то он обязательно должен писать в сообщении свой e-mail. И только тогда э, произойдет.. Я не знаю, где это. Я вот открыл. Все. Где? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, мне ну пока тогда буду отвечать на вопросы, а вы тогда открывайте донат. Надежда России в американских визах. Ну, надеюсь, что нет. Привет из Нижневарска. Огромное благодарность Вячеславу за пробуждение нашего естественного народа. Хватит это, терпеть это воровское правительство. Просыпайся, народ. Поднимайся, народ. Время пришло. Это уже прочитал Андрей. Володин как президент никак, а никто и не собирается Володина в президента избирать. Он и не сможет никогда избраться в президент. Просто никогда, потому что он попадет, естественно, под э, люстрации. Поэтому никаких, об этом вообще и речи не будет. Мы даже об этом и договариваться никак не будем, о таких вещах, чтобы кто-то, кого иллюстрировать, он там президент. И нам это не нужно. Так, что ты? Ютуб наверное? Так, еще раз напоминаю, что значит. О... Так, подожди, ты что включаешь? Что ездит, значит, по. России, Надежда Белова. Смотрите а, ее передачи на артподготовке. А, смотрите у Саши, как у нее называется. Первый русский Первый канал. Первый русский канал, да. А, помогайте финансово а, артподготовке. Помогайте Марку Гальперину поскольку ему тоже нужна финансовая помощь и в общем-то всем тем людям кому вы хотите можете передавать нам только обязательно с указанием что такое что у вас не получается что там донаты у них зависли я так понимаю как быть с китаем ну, с китаем быть очень просто нужно поменять здесь власть как можно да. быстрее. А Потом уже сесть за стол переговоров и посмотреть, что там наподписал Путин. То есть, исходя уже из того, что он подписал, нужно будет какие-то вещи денонсировать, какие-то... Может быть, не удастся денонсировать, но в любом случае нужно понимать, о чем идет речь, о чем мы вообще имеем. Так... ФСБ тебе выехала. Да ради бога, мы с нетерпением тут примем всех ФСБшников. С очень большой радостью, да? Как передать Маркуш леденцы и чай? Ну, лично, наверное. Там же можно к нему прийти в гости. Uh -huh. Так, чё? что? Что? Что не получается? Ну, Что-то, видимо... Ладно, тогда мы с завтрашнего дня начнем, э, вернее, с завтрашний день начнем тем, что... Э, прочитаем, ну, донат. прочитаем донат. Спасибо, что вы нас смотрите. Сейчас Спасибо. я еще отвечу на пару вопросов. Так... Слава, вы будете подключаться к дебату Навального и Гиркина? Я думаю, там Навального хватит. Зачем еще Мальцов подключаться? Так. Про Удмуртию напомни, пишет. Да. Ну, скажи. Опять же, в Удмуртии наш соратник Андрей Кунаев, он блатируется, регистрируется в списке партии Парнас в первой тройке, как кандидата идет представителем от партии националистов и движения артподготовки на выборы депутатов в госсовету Удмуртской Республики. Туда требуются волонтеры в любой точке Удмуртии. И просьба звонить по телефону 8 пятьдесят 245 58 28 Руслану Тимушину. чтобы зарегистрироваться волонтером. Ну, или оказать какую-то пассивную помощь и поддержку в этом начинании. И я прошу еще, значит, по поводу... По поводу Марка Кальпериана. Да, не нет, по поводу Марка это понятно. Пока сейчас читал, забыл. Что еще какие-то... А, по поводу донатов. Значит, вот те люди, которые донатят, если вы желаете, чтобы это рифкойнами как-то возвращалось, да, вы указываете, что нужно указывать? Надо обязательно указать в сообщении свой имейл. Email. e-mail укажите, чтобы мы начистили рифкоины. Да, чтобы с доната пришли как раз вот эти деньги. Потому на что, да, они не согласуются, поэтому, если вы там напишите, мы вам переведем. Очень просим вас сделать так. Да, еще раз напоминаю, что в Тверском суде 20 числа будет слушание по делу э, Зимовца в 11.30 утра. Да, Стас Зимовец, наш товарищ, приходите поэтому поддержать. приходите поддержать, приходите к 11. Спасибо, что вы нас смотрите. До свидания. Спасибо, до свидания.